Всем хай, с вами Крисал Майнкрафт. Сегодня я чё-то на скайблоке или одном блоке. Ну, я случайно упал два раза. Еще даже не скопнул ни разу. Давай-ка, что будет. Хоп. Варик зе блок б Белый? Ю. Белый ты. Блок Белый ты. Ничего не понял. Ладно, давай-ка вот так. Так, как я понимаю, этот блок добывает другие блоки. О, саженец. Ну, когда я его ломаю, с него падает другой блок. Походу, да. Если это так работает. Как я сейчас смотрю. Я не собираюсь ставить какие-то блоки, мне пока что ей хватит вот этого одного, потому что я думаю будет легче, если вот сюда как-то проберусь вниз, я не пойму как, может вот так вниз на корочку на нажать. Но я хочу, Бенджамин, ты был моей первой свиньей. Ну ладно. Бенджамин, я тебя запомню. А, что это было написано? О, да. два яйца, два яблока. Окей. Так, у меня теперь второй сундук. И что мне с этим пока что делать? Я же, а может я вообще смогу вот так жить? Так, я хочу вот так попробовать. Пять раз. Ай. все так, все сложу. И где там был кровей? Наверное, тут. А, уже его нет. И вот, видите, когда я умираю, у меня... О, лопата. А мне что-то тогда не давали лопату. Кит. Kilt. это типа кит старт, типа это. Какой нет, возродить. Еще одна деревянная лопата. А если последний раз? И тоже деревянная лопата. А если еще раз я последний раз, то что будет? Ничего не дадут, потому что пять из 5 Да. А жалко, жалко. Какой? Я не хотел. А, я полетел. Минус дерево. Класс. О, фото! Вот как я получу воду, оказывается. Так, я лучше все это заберу, все, что я положил, вот сюда. Ух, я боялся того, что тут не будет этого. Хоп, теперь я думаю поставить это, как там, верстак. И сделать много полублоков, потому что зачем мне еще э, дерево, пока что. Зачем вот скажите? Так, вот сюда. Вот тут я и буду добывать блоки. Вот так уже удобно. Можно походить, побродить. Хоп-хоп-хоп. Вода еще до сих пор плывет там вниз. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Так вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И сколько я уже поставил блоков? Не знаю, но мне так сойдет. Так, я раз так заберу и чуть подальше. Вроде как слышал то, что на этом блоке могут какие-то мобы спавнить, Ну, еще я видел, как Бенджамин меня упал. Бенджамин. Ну ладно. Одну лопату я себе возьму. И что буду делать? Вот эти что? Буду добывать эти блоки. Скукота -то какая-то. Но зато разно разнообразность блоков. Может мне как-то топор еще сделать. Ну, давай-ка топор еще себе делаю. Так, раз, два. Раз, два, три. А остальное я вот сюда положу. Хоп. Хоп. Вот и топор. Это почти везде, где я могу. Я не могу сделать. О! О! Ого! Всем привен. Ну и давай-ка факел, факел, факел. Вот сюда. А с этого, с этого, как там, не сердечки сыр? Иии. Я пота. Ладно, да буду. О! О! о, о! Это что-то новенькое. Что-то это вообще как-то по-другому назвать. Дойду лучше подальше. Подна. Первая фаза. Первая фаза. Аптуми... А, у меня... Вот, туториал. Это где я был. Первая фаза. Это... Не знаю. Дерево. Еще что-то... Не, не знаю, не знаю, не знаю. крови. Это все, что я знаю. Так, сейчас дай, давайте подумаем, что. О! В первой фазе, что нам выпадало? Нам выпадали земля, дуб, сундуки, крови, да? Да. Только это нам выпадало. А, я что-то просил. Я даже не нажимал на кнопку. А сейчас что сейчас будет? Я уже не знаю. М о! Вот что такое там было клей. Ты пришел красис фринациас. Ладно, все сложу ради этого. Ой, день. Что толкаешься? Ладно. Я думаю, я надеюсь, ничего такого не потерял. То, что я вторую свинью потерял. О, вот еще новый блок. Это тыква. О, сундук. О, семена пшеницы. О, азалия. класс Да, ай, просил И я сейчас думаю, может как-то сделать себе эти пассад. Ну, давайте-ка я попробую. Хоп, и тыкву возьму с собой. Так, это и s 2 чтобы мог я посадить. Мотыгу надо скрафтить. Хоп. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Так, я беру вот сюда сажу. И беру тыкву, делаю на семена. Хоп. Хоп, хоп, вот, а одно семечко куда? Вот сюда давай-ка, что нет, вот сюда, хоп, вуаля, класс. Ладно, наше время уже подходит к концу быстро я даже и не заметил как так только начал как будто играть и уже о тыквы и арбуз арбуз арбуз себе тоже на семечко посиделаю вместо этой семечки вот счет вот это раз два три четыре пять шесть и вот что у нас за эту серию ну ладно всем пока с вами был кресталл майнкрафтай